Друзья, коучинг практикум я создала специально для того, чтобы вы могли почувствовать, как работает коучинг, понять его суть и даже начать практиковать, осваивая один за другим инструменты и пробуя их в работе с, не знаю, даже с близкими. Как коммуникация вы уже сможете... Стать более привлекательным во взаимодействии, быть для своих детей, если они у вас есть, лучшим родителем. Потому что детям гораздо больше нравится, когда их спрашивают, чувствуя, что они уже взрослые, чем когда им указывают, что им делать. Более эффективным во взаимоотношениях со своими коллегами, сотрудниками, руководителями более э, оптимально действующими в бизнесе. Потому что коучинг, он на всю жизнь. Когда встраиваются инструменты, и у вас появляется коучинговое мышление, а это означает фокус э, переместить с того, что не работает, со слабых сторон, на то, что сильное, и на то, что работает, на ресурсы, возможности, цели. Это коучинговое мышление. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что слабо, на то, в чем мы не молодцы. И когда мы знаем себе цену, когда мы знаем свои сильные стороны, используем их, раскрываем все больше свой потенциал, действуя во благо себе, своей семье, своей стране и миру в целом, тогда действительно... Есть ощущение одной волны со вселенной, и есть ощущение большого смысла в своей жизни. Изучайте коучинг вместе со мной на коучинг-практикуме.